Здравствуйте, меня зовут Никита, мне 36 лет Я недавно, месяц назад, прошел через операцию коррекцию зрения Смайл Очень всем доволен У меня было зрение минус один глаз минус 5, другой глаз минус 4. Сейчас у меня все отлично Вижу хорошо По последним анализам вижу на 120% двумя глазами Поэтому в целом я доволен Операция проходила очень быстро, так что, в целом, ни я, ни коллеги, которые были рядом со мной, не успели понять, что произошло. Есть определенные минусы. После операции, когда отходит анестезия, уходит анестезия, то была определенная резь в глазах, и глаза слезились. В принципе, остаток дня было такое положение. На следующий день уже все пропало, все было хорошо, я уже видел, и в целом мог работать. Каких-то ограничений у меня также не было, я уже занимался в тренажерном какие-то физические нагрузки, поэтому здесь также все отлично. Была определенная сухость в глазах, я знаю, наверное, первые две недели, но мне кажется, капли помогли, и в целом я уже... Заканчиваю их капать уже где-то раз или два раза в день. Поэтому в целом все отлично, все хорошо. Персонал очень обаятельный, очень компетентный и очень приятный. Поэтому операцию рекомендую.